Здравствуйте! Сегодня целый день меня спрашивают, для чего я постоянно ношу с собой салфи-палку. Меня зовут Ирина Бухарева, я являюсь экспертом графологом и помогаю находить свое предназначение по почту и монетизировать его. А, собственно, для чего мне постоянно салфи-палка? Именно для того, чтобы я могла отвечать на ваши вопросы. Тема для видео возникает очень часто спонтанно и очень часто... Бывает так, что именно сейчас, именно в этот момент времени, нужно записать какой-то ответ на этот вопрос. А домой? Да, да, домой. Окей. Очки убрал. Вот у них это Я иду заодно видео записываю. Извините, нет вопросов. Ничего, мне меня вот я хочу, собственно. Ладно, блин, <связываем> все, дорогая, давай. Давай. Вы сказали. Это я понял. <связываем> <связываем> и для того, чтобы всегда оперативно можно было отвечать на ваши вопросы, собственно, у меня с собой, так сказать, рабочий инструмент. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Обязательно подписывайтесь на мой канал и до новых встреч.